Муж-стоматолог вернулся с работы вечером домой, весь уставший, никакущий, ложится в кровать. А жена к нему «давай, и так, и сяк, и по-всякому, дорогая, я не могу, у меня уже сил нету». Она «дорогая, ну давай, может быть, чуть-чуть, чуть-чуть попробуешь». он «нет, не могу, дорогая, сегодня столько клиентов было, но я не могу уже». Она «дорогая, ну давай». Ну, хоть хоть немножечко. Ради меня, он, дорогая. Ты понимаешь? У меня уже везде зубы мерещатся. Она, дорогая, ну ты посмотри. Посмотри туда-то. Ах! Он берет, значит, жену. Раздвигает ноги. Смотрит. А про себя думает. А зубов-то и правда нет. А десна, а десна. В каком состоянии?